Медицинские опыты. Готовы поучаствовать? Я знаю, что они творятся с пытуемыми. Я лучше на стуле поджарюсь. У меня была цель. Излечить все болезни в мире. Всем заключенным вернуться от камеры! У нас карантин. Еще один сокращенный умер. Вы же сами подписались на опыты. Чего вы ждали? Страшно подумать, через что прошел этот мужчина. Я уже 9 лет работаю с убийцами. Ты их не убивала. А разве это важно? Да поможет тебе Господь по благодати Святого Духа. Избавит от грехов, спасет тебя и вознесет. <связывая> как тебе удалось смириться со смертью? <связывая> Видишь, на люди, а стреляют. Они все люди. <связывая> Проклятый остров.